Путички, здравствуй. Здравствуйте. Вы, Здравствуйте. Вы не рушаетесь, ничего? Здесь? Да. Стоя здесь? здесь. Я вас понял. Мы... Здесь ДТП было. Ну, здесь? ДТП. мы, включим, мы, еще? Вы... мы Сейчас включу. 0. 0. 0. Просто аккумулятор сядет. А, Б, С, Т, И, Е. Без закона. Безин здесь. Не Не проблема. Там внизу есть, план, чуть ниже. Карманчик хороший. Может, я там, вас понял, сейчас подождите, погрузим хоть мотоцикл, да уедем отсюда. Мы же здесь не по своей инициативе приехали. Я понимаю, что... Сейчас погрузим, ну, вот, оставлю. Сейчас... Мы ехали убей. туда. Прошел я минут 40. Еду. Вы стояли вот так. То есть, Поверь. вот так вот. Мы да едем нет, назад. Кажется, так же, так же стоял. Вы стояли вот так. Немножко по-другому. То есть достаточное время прошло. У вас не туда, не моргало. Аварийная сигнализация, не обратно? Я согласен с вами Ну, то есть нарушаем, нарушаем и согласны Нет, подождите, вот смотрите Ну, я здесь не работаю Каким-то не выявляю нарушений Я с вами полностью согласен что... Но... Я, наверное, часа два оформляю ТТТП и вот, ну, представьте себе, вот аккумулятор, он сейчас вот с просто Ее можно завести, И, на ручник поставить, согласитесь? Ну, бензин раз. же кончится два 2 часа, люди, ну, честно вам говорю Нет, у вас, у вас же бензин выдают, он да, смотрите, вот у вас, у вас что, сейчас маячок там, он моргает, да, или что, что с ним происходит? Вы включились? включили? что, вот, вот, моргает. вот Да, вот сейчас, вот сейчас, да, все. Все, все хорошо ну, да, посмотрим Может, вы сейчас его выключить. Я хотел проверить документы ваших трудов. Ну альте Сейчас, эй, понай, я записываю. Сергей Евгений Владимирович. Сейчас а? Переверка належности водяев и транспортного заведения. Не понял, вы меня подозреваете. Переверка належности водяев. Это что, есть меня. причина? Есть. Сейчас идет діюча операция у нас. Покажите. Кого? Операция. Я вам покажу, доставлю мои документы. Начал операцию, покажите. Потому что я считаю, что остановили незаконно. Сейчас это дающая операция. Видно на дающих мы имеем право, видно наказу три одиницы, проверять. належность транспортного газа или нет. Как-как? Належность данного транспортного газа то, то есть подозреваете, что мне оно не належит? Что вы... Может, я не подозреваю, мы проверяем. А зачем? Належность? Ну, как это, зачем? Не, ну так если у вас есть какая-то операция, я же не имею никакого отношения к вашей операции. Особую дверку открывается, Зачем? Талон через пеховлю. Вы мне не подоставь там? Добрый. Водительский пехов. Добрый Mm -hmm. Mm -hmm. А вы знаете, что с правилами 24 правил за обоянный Я... передача mm -hmm. для перевеха? В mm -hmm. правилах дорожного. Mm -hmm. Руку, ясно mm -hmm. Ну, все понятно. 24 правил А по Конституції або або 流行口我們它應該相對上 一直到6 Водительство, а значит, ]idos. не так. <рекл> ага. 9000... Держите 9000... паспорт водитель, 12, Я, я... Yeah. я же не помню. Держите паспорт Бо я уже не помню. Я же не знаю. водитель. меня водительства. Правильно? И техничный паспорт. Комаров. Лев. О, вот так. Я Владимир Николаевич. Комаров. Владимир Николаевич. Ут ⁇ б, 60-й январь. 9-й январь. 9-й январь. 9-й Доброе, счастливое